я вас категорически приветствую. Незаметно пролетел очередной год. Коварной поступью подкрались новогодние праздники. А значит, сограждане начинают метаться в поисках толковых подарков. Никогда такого не было, и вот опять. Что делать? Куды бечь? Правильный ответ. Не бечь, не надо. Надо оставаться на опер.ру, а мы протянем тебе цепкую лапу помощи. Толковые подарки собраны прямо здесь, вот в этом выпуске Цапких Лап. В конце каждого сюжета буду пояснять, для кого именно такой знатный подарок. Ну и цены по возможности указывать, дабы сразу можно было соотнести с бюджетом. А вот подарочек для творческих личностей. Трехмерный принтер DaVinci Мини, Mini, который надо подарить себе, а уже на нем начать печатать подарки всем подряд. Если сравнивать с другими трехмерными принтерами, то агрегат можно сказать компактный. Ну и по цене относительно других трехмерных принтеров тоже небольшой. Данный принтер работает методом наплавления полилактидной нити. Это специальный пластик, который выпускается из природного сырья и даже используется в пищевой промышленности. Цвет может быть практически любой, так что свобода творчества широчайшая. Расплавленный пластик выдавливается из сопла диаметром от 100 до 400 микрон. Соответственно, и толщина слоя может быть разной. Печатать можно объекты размером до 15 сантиметров по каждому из трех измерений. Но для этого надо сначала создать трехмерную модель в специальной программе. Программа устанавливается на обычный ПК. Поставил такой принтер в уголок или ПК, всякое хочешь для души хочешь на заказ дарить такое надо творческим гражданам ну и чтобы возраст позволял уже трехмерный редактор освоить